Всем привет Ничего, ребят, я могу вам сказать Я теперь буду вести такой влог Как Андрюха ДВП, я с него пример возьму Он будет для меня учителем во всем Ха -ха. хочу конечно, не во всем Короче, смотрите, объем работ Я сейчас приехал на три дня Я уже режу а, вот такие вот кусочки Вот У меня проблема получилась Крыша, крыша моя родная Как скотина, мокрая Ну вот У меня получилось так, что наклон маленький Наклон маленький. меня глаза голубые. Слушай, прикольно. И посмотрите, какие шишки. У меня вон там стоит вода сейчас. сейчас я вам покажу просто. Элементарный момент. Смотрите. Лопатый. Смотрите. Лук. Лук. И вода. И дырочек допуска. Короче, чтобы этого не было, мне сейчас нужно... Я уже понял, откуда это течет Потому что я в тот раз Сейчас покажу вам, что сделал тоже В тот раз Кстати, зря вдруг не пошел на Астериус Потому что Астериус офигительный сервак Ему миллион предлагали Он даже от денег отказался Не нужен ему не ни хайп, ничего Он вон с женой на велосипеде катался Кстати, ударился, Смотрите, набор соушек но уже теперь не до них после этого удара. Так. Сейчас, смотрите, что я сделал. О! Понимаете? Я вот тут все запаял. Специально купил ленту. Сюда вода не могла идти. И я понял, откуда у меня идет вода. У меня здесь кос 5 сантиметров. Сука, вода вот в эти места протекает под крышу. Вот. Это и есть место, куда попадает вода Она даже здесь стоит Я сейчас подниму все эти балки И провожу, вот так вот Приварю сюда Купил горелку газовую Все сделаю как положено То есть, Получается мне нужно 4 полоски 6-метровых Здесь вот. 4 полоски 6-метровых Все эти речки подниму И возле каждой, где шов Прожгу, просто просто приплавлю Этот, этот стеклоизол Вот кстати, прикиньте, у меня антенна, кстати, вообще не работает Но если я кладу топор Топор Она у меня работает Это очень интересная история, кстати Вот Просто Angry Bird. Короче, видите, понимаете, я уже все Я уже убедился, что вот вода у меня точно не сюда попадает Не сбоку И просто тупо здесь Сейчас я буду этим заниматься в первую очередь Это, ну, работы много, честно говоря, ребята Какая моя новенькая желтая ведровочка. Спасибо. Егориус везет строил материалы. Погодка опять испортилась. Ну ничего. Мы ее не боимся. О, аж не поместились. Привез опять. А вот досточки. Через партию досок, утеплителя, ОСБ, чтобы доложить все. Просто жесть. Как там дела? Нормально все? Суп готов. Дети Суп накормлены, готов. да. Борщичок. Под лучок. Все, смысл. Каждым разом машины приезжают все больше и больше, и каждый раз Егор говорит, что они проедут. Давай. Все, все, все. Утеплителя чуть-чуть взял, да? Насколько? Насколько ты купил? Насколько купил? Сейчас как-то у меня челюсть отвалилась. Все аккуратненько. Ничего не ломается, не рвется. Он у нас это профессионал своего дела. Да я так комментарии пускаю. Короче, я боюсь, что вот туда будет такая вода. Я хочу здесь такой второй слой сделать Все, все, сняли видео Смотрите, я все пропаял Каждый шов пропаял Жена мне посоветовала, что надо сделать это сбоку Реально работает, ребят Я вот не могу даже поддеть туда А как ты изначально делал? Изначально я делал вот так Вот, это заплатки Заплатки, да Это тоже как бы работает Ну, по-любому работает Но, блин, вот так получилось лучше Она все равно друг на друге лежит Смысл вот этих накладок ну-ка скажи, какая жена молодец. Жена молодец. Жена молодец. Но я боюсь, что вода будет проходить. О, и поэтому здесь вот сейчас я сделаю закладки. Такие. Закладки. Вот, Прокладки. Все, врубай. Опасно мужчина Аккуратно. Можете взять какую-нибудь прихваточку, хватать. Ее. Вода, бля, если та вода упадет, я эту пестолку просто разнесу. Хлам. Смотрите, я как у пал. нас красиво. Оп. М -м -м. Такие сосисочки пожарные, ребята. Они готовы вкусненькие. Из этой, из мясного. Вот. А я продолжаю стройку что сделал, вот тут полностью проложил утеплитель, вот, все здесь прям утеплитель, будет здоров, мама не горюй, но единственное, когда пол будет, я прибил до конца вот эту вот шляпу, как здесь, чтобы было все ровненько, вот, заделываю, естественно, дырки вот те вот наверху, которые здесь тоже имеются, и уже поставлю дверь, крышу я сделал, слава богу, вода больше здесь не будет, я и уверен на 100%, честно, вот, сейчас я буду заниматься вот здесь полом я уже кинул телефон, видите, две доски лежит. вот эти две доски, они будут держать утеплитель вот, потом будет э, на эти две доски ложиться ветрозащита правильной стороной утеплитель и э, пароизоляция и сверху уже черновая доска все, тут будет просто пушечный, ребята еще отпилил доску, здесь, вот у меня здесь был проем ну, намного меньше то есть дверь сюда не помещалась Теперь дверь сюда поместится так, Чуть такая Мне так показалось, как будто она черная стала вся доска Боже Но Мы ее обработали тоже Обрабатываю, ребята, каждую доску Вот, смотрите Каждую доску приходится обрабатывать, разводить с водой Вот этой шляпой Каждую доску, из-за этого все, блин, долго, в сто раз получается Вот ну, короче, бесит, блять. но ну, делаем. Ничего страшного. Все, приятного мне аппетита. А вам хорошего настроения. Мы включаем музыку. Это для доченьки. Вот. Астериус, вот, ребята, Давайте. шашлычок сейчас будет а это что такое кажется <гас> Так, вот тут так тема уже до сюда пол положил немножко оббил вообще буду оббивать гипсокартоном просто осталось USB вот эти не, ну, не знал куда Решил сюда вот такая вот тема Это немножко все улучшается на улице уже темнота Вот туман что даже ничего себе, Сашка, ты посмотри, здесь даже снимать не получается из-за тумана, вода просто воздух. Смотри, а, смотри, что получается. тема здесь тоже все бил смотрите просто огонь вот остались куски но это на потолок здесь на крышу вот на крышу сюда как бы и все ребятушки Я бородатый стал слушай странная тема вообще ладно и кстати плохая новость ребят у меня крыша протекает Что скажете по этому поводу? Я скажу по этому поводу. Это просто Энгель шашлычники. Что я сказал? Энгель Бёрд, шашлыки. Горит, Энгель шашлык. Ты же хотела, не сгоревший. Я сказала, поджарится а не сгоревший. Все, достаточно. Моргов в знают четко если второй, можно сказать это Fast его не узнать ник у него в чате, в моем очень черный это все шутка, но в чате круто ну блин, черный вот, есть Реал Гостер очень, блин, круто это по Госту по Госту и его барменство, честно, ребята я там не в членстве честно скажу вам он там барыжит четкой он в этом движет в этом он движет еще кое в чем семья у него дети там дочка чепочем, скажу вам четко дочка Ульяна она там шарит без базару игрушку недавно она потеряла маленький Лео Олимпиада честно скажу вам мне не проблема это все блин, заказать это дилемма я все Четко сейчас заказал. Завтра доставка. Я это знал. Одно вам скажу, ребятки, на будущее. Нейш, блядь, тащит. Это будущее. Вот сейчас было. Я уже давно вышел из клана. Ребята, я очень угреваю. И в 2 Я скучаю. Точил пушки. Заточил броню. Сломал все и ушел в хуйню. Ушел в реальную жизнь. У тебя вообще-то рифма не идет, сейчас. Идет фильм. Ах ты, уехали. Такую могилу сделали. Громик. Они назвали это громик, они рядом посховали. Вот. Это, короче, отцептика. Отход, разнос, всякая шляпа. О, где шли? Я не дает покоя у меня короче крыша вчера был дождь и крыша течет я честно говоря уже не знаю где она может здесь мне так прошило вот. а, ребятушки ну, буду, исправлять. буду исправлять смотрите уже какой видок да? меняется же маленечко правильно ребят? Вот, короче, помогает мне положить всю систему, после у меня Вот, все, уже... уже буду доказывать, что вот уже А я вот труба вот эта вот, Но она идет под э... ванну Выходи Снова душа собрагает Все? Вот. вот здесь, посмотрите, вот это будет у вас а шокер. здесь майонез а здесь вот. короче это девочка под да, э, раковину на кухне у меня деньги кухне короче жесть работа ребята не завариваю насколько уже сделано 95 Вообще отлично стройка продвигается если честно. Вчера в темноте снимал, сейчас еще раз покажу маленько. Это я вчера бля ветер дул вообще капитально. можно еще на пол нужно еще получать смотрите что вот здесь вот раз два три 4 5 6 я вот думаю вот туда как раз раз 24 5 6 и встанем потому что у меня только я вот все рассчитывал как бы блин тоже образно говоря глядя на youtube на свой канал на свои видосики кстати, они меня во многом помогают даже в стройке. Что-то рассчитать, что-то это. Я так-то забываю, сколько у меня не перекладен. Ну и вот, смотрите, и тут у меня получается, вот, э, три доски осталось, шестиметровых. То есть их пополам, как раз 6 досок будет. Не знаю, конечно, вот, блядь, если будет дырка там, может быть, может. У меня вот эти вот три остались, они тоже, ну, по ширине такие же. Вот эти сейчас я прикручу как э, обрешетку, чтобы утеплитель засунуть.